Всем привет, привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня мы с вами выкатим из ангара панзер или как он там правильно читается, но я думаю вы поняли о ком речь идет. Это легкий танк седьмого уровня. Скажу откровенно, я легкие танки недолюбливаю, потому что я люблю машинки ну, с живучестью в бою. Не нравится мне просто вакханально летать по всей карте, отбрасывать в кого-то, пытаться от кого-то убежать, ну, не мой стиль игры. Поэтому легкие танки я немножко недолюбливаю, но это не значит, что они плохие. Я считаю, что каждому свое, каждый играет на том, что ему нравится. Давайте посмотрим на орудие. Орудие. 225 единиц альфы. Довольно-таки неплохо. Для седьмого уровня очень даже. Средняя бронепробиваемость 160 единиц. В принципе, тоже играбельная. Безусловно, не всех и не везде, но пробивать вы будете. Время перезарядки 6 секунд. И я считаю, что, в принципе, для легкого танка на седьмом уровне это нормально. Допустимо, было бы, конечно, немножко получше, если бы было хотя бы там в районе 5,5 секунд. Но это я уже, наверное, больше придираюсь, чем говорю, так как оно пофальше факту, есть. Что касается разброса и времени сведения, как обычно будем заценивать непосредственно в самом замесике. Ну, а что касается углов вертикальной наводки, 15 вверх, 10 вниз, по-моему, все должно быть комфортно. Я, честно говоря, данную машинку выкатывал из ангара очень, но ну, очень-очень-очень давно. И что самое интересное, я даже не помню, каким образом мне эта машина досталась, знаю только одно. Я получил ее на халяву. В каком-то ивенте она не выпадала мне из конта, из контейнеров мне за 8 лет вообще ничего не выпало. Поэтому, ребят, э -э никому не рекомендую контейнеры, это просто было как отступление от темы. Ну а если вы за правду в глаза, а не за пыль, если вы за то, чтобы видеть некрасивую картинку с огромным количеством блестящей мишуры, а исключительно честное мнение и честный обзор на танки средними руками, то есть руками среднестатистического танкиста, по желтому шильдичку, вот здесь вот в правом нижнем углу подписывайтесь на мой канал. Я на своем канале показываю исключительно танки такими, какие они есть. Я не снимаю 20-30 видосов, не вырезаю самые красивые моменты и не рассказываю о том, что именно вот так ваша машина будет смотреться в ваших руках если вы себе ее приобретете ну и соответственно будете супер счастливым человеком. Я за то, чтобы вы тратили свою кровную голду исключительно на те вещи, которые действительно этого стоят. Итак, ребят, что себе а, позволяет по подвижности данная машина? Да, практически все. Езжу куда хочу, скорости хватает, динамики разгона тоже хватает. Приподняться вот так вот на горочку абсолютно как бы без печальки. Да, пускай с разгона, но все же она это может. Это уже приятно. Могу абсолютно вполне спокойно развернуться и уехать назад к своим товарищам, потому что здесь, на данном фронте мне самому делать в принципе нечего я понимаю что я мог бы сейчас поехать кого-нибудь засветить но кому светить тем ребятам которые на меня абсолютно не обращают никакого внимания столпились вот здесь вот поэтому ребят и уехал от своих союзников я зря, а значит буду к ним возвращаться. Благо, как я уже сказал, машина себе это позволяет. Что касается точности орудия. точностью орудия классная. И вот что бы там ни было написано в характеристиках, то что я всегда говорю. Не заценивайте машины исключительно по цифрам, которые вы видите в характеристиках. Заценивайте их когда вы играете или когда вы видите, как играет кто-то другой на подобной машине. Потому что, ребят, цифра может быть одна, а в игре она себя показывает совсем по-другому. Может быть написана цифра, которая вас будет смущать своей величиной, да, допустим, там скорость сведения. Она может вас очень сильно смущать, а оказывается, что в игре это в принципе комфортно и нормально. А на другом танчике точно такая же циферка по времени сведения может быть оказаться э, уже унылой, которая не позволяет вам нормально отыгрывать машину, которая не позволяет вам нормально, допустим, там свестись и попасть туда, куда надо. Бывает такое, что вроде бы заявленная точность орудия просто таки шикандосная, а по факту ты не можешь ни в кого нормально попасть. В данном же случае все заявленные характеристики, они не настолько пугающие и смущающие, как есть на самом деле. Вы реально можете на этих характеристиках вполне себе даже нормально отыгрывать. Я сейчас попытаюсь немножечко похорониться, потому что, ну, как бы 242 единицы ХПшечки оставшиеся не позволяют мне особо там быковать как-то лезть на рожон, да и тем более мне поремкать надо немножечко товарища, который мне пушечку дозаряжает, потому что 11.4 перезарядка мне, честно говоря, не сильно нравится цифра. Вот теперь мы полечились и превратили в 6 секунд перезарядки. Кстати, что самое интересное, как вы видели в характеристиках, было меньше 6 секунд. По факту же показывает 6, потому что идет округление. Поэтому я всегда, когда зацениваю какие-то характеристики по технике, я всегда округляю, ну и, как правило, округляю в сторону увеличения, для того, чтобы быть максимально честным и справедливым при оценке той или иной машины. Ну вот сейчас я вылез под Франкенштанка, и, честно говоря, из-за этого-то я и сдох. Но машинка довольно-таки прикольная. Она не живучая, именно поэтому я и не люблю легкие танки. Я как-то не всегда могу понять, чего требуется от меня в бою. Вроде бы сейчас по карте поносился, вроде бы несколько шотов сделал. Поэтому, ребят, возможно, и не показал машинку действительно вот прям во всей ее красе. Но мне это сделать действительно сложно. Я не вешаю на себя медаль суперскиллового игрока, который справляется с любым танком. Я всего лишь показываю машины свои руками. Если вы умеете играть на легких танках, если вы умеете справляться с вот этой вот подвижностью, за которую приходится расплачиваться живучестью и отсутствием какой-либо брони, то машина будет оценена вами, наверное, совсем по-другому. Я же не люблю легкие танки именно за то, что я не умею выживать на них в бою. Мне давай что-нибудь, чем можно порамбовать, чем можно потанковать. 465 единиц нанесен Урона. Я не могу сказать, что это много. На этой машинке действительно можно набивать гораздо больше, и время перезарядки это позволяет. Что касается фарма, за вот этот вот проигрыш с учетом према я бы получил 14 тысяч, а без учета хотя бы не ушел в минус. И на том большое спасибо. Что касается моего места в команде, я на последнем месте и абсолютно этому не удивлен. Но вот так этот танчик играется в моих руках. Может быть, если бы я на нем поиграл там десяток-двадцать боев, я бы привык к нему, понял его. Но мне почему-то кажется, что даже на своем седьмом уровне это далеко не самая имбовая машина. И все-таки он немножечко не дотягивает. Именно отсутствием какой-либо брони. Башня, да, немножечко там что-то как-то танкует, если попытаться отыграть. Но согласитесь, легкий танк, он предназначен явно не для того, чтобы стоять где-нибудь в кустах или где-нибудь далеко за каким-то холмом. Хотя повторюсь еще раз, точность орудия время сведения и время перезарядки позволяет отрабатывать на данной машинке на средних и на дальних дистанциях. Это я вам говорю просто потому, что я играл на этих средних и дальних дистанциях. В этом бою у меня не получилось просто этого показать. Но как вы видели на средней точке я вполне спокойно товарища выцелил. Для меня это не составило абсолютно никакого труда. Ну, а пушечка отрабатывает очень даже таки неплохо. Я не знаю, честно говоря, кому нужна эта машина и за какие деньги. Это вы уже сами подумайте, сколько вы готовы отдать за данную машину. С учетом того, что вы сейчас увидели, примерить то, как она игралась моими руками к своим рукам. Если вы более скилловый игрок, безусловно, вы можете для себя предположить, насколько лучше вы бы справились с данной аппаратом. Ну и, соответственно, за какие денежки по кровной голде или за реалмани вы готовы были бы себе приобрести данную машину, если она будет выпадать на продажу. Мое же дело показать машины такими, какие они есть, в среднестатистических руках, и я честно признаю все свои недостатки. Если вы за честные обзоры, подписывайтесь на канал, возвращайтесь на видео, я вам буду безумно благодарен. Всех благ вам, всего хорошего, мира и спокойствия.